Бонжур, лизами! Здравствуйте, друзья! А что, если к яблочному пирогу добавить апельсин? Как вам такой поворот? Но для начала выжмем сок половинки апельсина в промытый изюм и оставим его пропитываться. Займемся тестом для пирога. Прелесть пирога еще и в том, что мерка ему служит стаканчик из-под йогурта на 125 граммов. В яйца я добавляю натуральный йогурт. И все последующие ингредиенты буду пропускать через этот стаканчик. В тесто пойдет полный стаканчик сахара, пол стакана молока и полный стакан растительного масла. После этого стаканчик не выбрасываем. Он еще пригодится. Щепотку соли и можно все перемешивать. Муку будем измерять той же меркой. У меня ушло ровно 5 стаканов, может чуть меньше, в зависимости от муки и размера яиц. Перемешать тесто до однородности. В дело возвращается апельсин, вернее его цедра, до чего же ароматное будет тесто. Всыпать разрыхлитель, перемешать и закинуть влажный изюм вместе с соком апельсина. Тщательно вымешиваем тесто. Оно готово. Дальше мой лайфхак. Такие кексы-пироги лучше выпекать в форме с отверстием. Так у него лучше пропекается середка. Если такой формы нет, то отверстие нам заменит стакан с толстыми стенками. Я все смазала сливочным маслом и припылила мукой. Стакан строго по центру. Выливаем тесто. Оно достаточно густое. Разравниваем. Яблоки для пирога я режу на тонкие ломтики, предварительно сняв кожицу с яблока. Располагаю их по кругу пирога. Присыпаю сахаром и отправляю в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов. опять возвращаемся к апельсину. Из оставшейся половинки выжимаем сок, добавляем немного сахара и увариваем в сироп. Им мы покроем наш супер пирог. А вот и сам пирог. Красивый, пышный. Дать ему остыть, вынуть стакан, перевернуть и покрыть апельсиновым сиропом. Пусть пирог немного постоит, пропитается и охладится. А теперь снимаем пробу. И чего в этом пироге только нет. И изюм, и яблоки, и апельсиновая цедра, и сок, и заливка. В общем, полное и тотальное разнообразие цвета и вкуса. Получается он воздушным, ароматным и влажным. Пробуйте, готовьте. Подписывайтесь на мой канал. А я вам говорю. Бон аппетит и абьянто.